В наш центр обратились родители 13-летней девочки из Нью-Йорка с диагнозом сложный многоплоскостной вывих правого голеностопного сустава с повреждением связочного аппарата и суставных поверхностей. В течение пяти лет родители провели множество консультаций, были в крупнейших госпиталях Америки, в Нью-Йоркском университете, в госпитале Джона Хопкинса, во множестве других авторитетных клиник. В общей сложности девочку консультировали и лечили 26 американских врачей. Эффекта практически не было, боль не утихала. Приходилось периодически колоть гормоны прямо в сустав и принимать обезболивающие препараты, дозу которых приходилось постоянно наращивать. К моменту обращения в наш центр уже сформировались серьезные осложнения полученной травмы. В общей сложности девочку консультировали и лечили 26 американских врачей. Ребенок случайно упал, как обычный ребенок, в любой игровой день падает на детской площадке, болела нога. Мы думали, что это обычный вивих, пошли к обычным врачам, они сделали... Такие поставили, ребенок из Америки, из Нью-Йорка, поэтому смешано все. И сначала такой специальный стабилизатор, потом сделали гипс на 6 недель, ребенок все лето пробыл в гипсе, и ничего не помогло, и потом прошли через огромное количество врачей, и один из врачей, который такой серьезный хирург, он установил проблему, сказав, что одно из Соединительных тканей, которые держат сухожилия, немножко порвано не на полностью, а надорвано. Была операция, но не проходила, и нога все равно болела. Какие-то постоянные воспаления мы были на стероиды, делали уколы, чтобы угомонить боль. Ну, это очень как, страшно, потому что у меня не было детства. Мне всегда в госпитале. Они всегда старались, что-то делали, знают, а хотели помочь. Я была маленькая, мне было 7. Когда это случилось, потому что это не только нога, это целое тело. Я не могла ходить. У меня были в пояснице проблемы, в животе проблемы. Я не могла ничего делать. У меня Я была в госпитале много раз. Ребенок упал на площадке. Казалось, что совершенно незначительное какое-то повреждение, вывих семи лет мы искали разные решения как помочь ей как убрать боль на сегодняшний день есть 13 слава богу и вот эти года были сложнейшие потому что решений предположительных решений было много, которые сработали практически никакие. и в общей сложности было 26 специалистов в состоянии безысходности оно было очень часто но мы с ним не смирились. Компрессионный асептический некроз в плюсневой кости правой стопы. Компрессионная атрофия большеберцового и малоберцового нервов правой голени. Туннельный синдром с нарушением нейротрофики нервов правой голени. Последствия внутрисуставного введения гормональных препаратов. Задержка процессов роста правой ноги из-за неравномерной нагрузки и перекоса таза. Внутренний диспластический подвывих тазобедренного сустава справа, варусная установка стопы и вальгусная деформация коленей, дегенеративно-дистрофические изменения в воздушно крестцовых сочленениях, множественные грыжи и протрузии межпозвонковых дисков на фоне листеза и гиперлартоза поясничного отдела позвоночника, ограничение подошвенного и тыльного сгибания стопы, нарушение функции яичников и инсулинорезистентность. Я просто поняла, что, нет, надо что-то как-то как искать, и как бы жизнь как-то должна доверять процессу, и все-таки, конечно, каким-то образом процесс приведет к правильному решению. Мы узнали про доктора Блюма и оказались здесь. Мы понимаем, что это очень важно, что это какое-то очень судьбоносное знакомство, и, и ребенок доверился. Мы на кушетке сидели с доктором. Он говорит, сними кроссовки. Я сняла кроссовки. Я, он говорит, дай ногу. Мне дала ногу. Он раскачал. Он говорит, встань и пошла. Встала и пошла. Я говорю, у меня нога в этом месте не болит. Улучшения пошли, и это дало мотивацию продолжать дальше и довели до а, результата такого, что она а, совершенно трансформировалась, психологически трансформировалась. Я доктору всегда доверяла, я не знаю, и у меня хороший in in intuition. Ну да, я, я его первый день очень доверяла. И просто каждый день после этого еще, еще, еще, еще. Мне очень много помог. У меня тоже было, были много проблем в мыслях, про ногах, про, вс про все. И тут, ну мы же не работаем с голове, но у меня просто это все выпало. Она может ходить по ступенькам, как она ходила до травмы. У меня брат. Ой, брат. Он мой лучший друг, мой best friend. Я его очень-очень-очень люблю. У меня маленькая сестра есть, и она... Малышка. Она такая, она такая хорошая. С конца второй недели, третьей недели, я начала понимать и верить, что стали какие-то улучшения. Она начала чувствовать отношение к себе, что она в нее, вникает в ее проблему. У нее начинает, начали меньше болеть, определенные, там, меньше тянуть здесь, меньше тянуть там. То есть какие-то... Она может бегать, ее общее физическое состояние, гораздо-гораздо, ее уверенность в себе, она шикарно, шикарно выглядит. Я просто никогда не поняла, что это, как это чувствуется, быть нормальной. Сейчас я понимаю, что всегда есть... Кто-то, который может кому-то помочь – это вы. Так я буду бегать, ходить, капуэра, танцевать, если доктор разрешает. Я этого не ожидала год назад, кто бы знал. При разработке индивидуальной восстановительной программы были учтены также и последствия проведенного ранее лечения.